Uh -huh. Меня зовут Света, мне семь лет. Uh -huh. Что запомнилось Чего? тебе на курсах? Стало лучше читать и стала запоминать лучше цифры. Здорово. А как тебе тренер? Занималась с ней легко? Помнишь, кто у тебя тренер? С кем ты занималась? Татьяна Сергеевна, как тебе? Легко было с ней? Нормально. Хорошо. Давай мама спросим, как для вас результаты были? Ну, результаты заметные. читает намного лучше, быстрее стал читать. Действительно, запоминает больше информации. Числа легче стала. запоминает быстрее. И тренинг очень даже Это энергия Света прям расстроилась, что сегодня последний заяц. Uh -huh. Жалко, что больше не улюбились. Так что, uh -huh. это, это же хорошее оружие писание. Uh -huh. Советую этого тренера. Здорово. Спасибо.